Смотри, давай я буду перечислять пункты. Можешь сразу не отвечать, просто кивни мне и то, что откликается внутри. Ты привлекаешь неудачников, слабых, недостойных мужчин. Да. Находишься в разрушающих отношениях, возможно. Приходится всего добиваться самой, знакомый. Смотри, у меня через пять минут стартует бесплатный онлайн-вебинар. И за эти два часа ты просто трансформируешься в другого человека. Или перетрансформируешься из другого человека, если трансформировалась в другого человека на неправильных онлайн-вебинарах. Тебе это интересно? Тебе это интересно. Потому что за эти два часа ты узнаешь, как получить мужчину, который дарит тебе подарки, бентли, качественный ресурс. За эти два часа ты узнаешь, как из своего мужчины сделать бородатого, длинноволосого красавца, мужчину, похожего на актера из турецких сериалов. Ты любишь турецкие сериалы? Тебе это интересно. Также, если ты оставишь свой электронный адрес и купишь этот бесплатный онлайн-вебинар, абсолютно бесплатно получишь новую книгу Ольги Корецкой «Стервология для начинающих» и мой эксклюзивный видео-онлайн-курс «Камасутра от Адо». А до Тебе это интересно? Тебе это интересно? Хай, Джон, а мы, не wheels, мы просто... Джон, ты не... Ну... А что происходит вообще, маня? Я вот не ожидал такого вообще, блин. Ольга мне позвонила. А Камасутра, Камасутра, что это? За спиной у меня, получается, и тришки шуры муры, да? Бай. Это мой друг. Я с ним разговариваю. Все. Еще мне поговори. Я, хозяин, я в Америку поеду, да. Не ожидала тебя, конечно, просто не ожидал. П Плюнул мне, как, как будто этот ячмень в глазу у меня. Ты не так все понял, я, я тебе клянусь от стеками, она сама мне позвонила. <плодисменты> Если ты мне не веришь, смотри, я все звонки по FaceTime записываю. Я смотри, смотри сам. Мужчина, Деймонд, не знаю, как вас там по батюшке Прекращайте моему мужу звонить, а Вы на него очень плохо влияете Сначала танцы эти ваши, йога А дальше что? На Навального этого вашего пойдете смотреть? У нас, знаете ли, тут своя жизнь Ну, не бог вид что, но своя А вы вмешиваетесь, мешаете нам Ольга, вас же Ольга зовут Я хочу объяснить, во-первых, извините, вы очень красивая я просто, ну, не мог мне это не сказать. Для меня было удивление. Думал, это какой-то пран. просто вы, Женя, Джон. К тому же я чувствую, вы мудрые. Я чувствую это. У вас наверняка экзальтирован Сатурн и Венера в четвертом доме. Сто процентов. Просто, Ольга, извините, вы можете мне прислать свою дату рождения? Мне просто как специалисту стало интересно посмотреть вашу натальную карту. Там столько аспектов. У вас карта просто. Ну, конечно, могу. Оль, смотри, 300 бёрпи в день, и он на пляже просто физически не сможет выглядывать из-за твоей накачанной попы. Я сейчас буду перечислять пункты, можешь сразу не отвечать, просто кивни мне и то, что откликается внутри. Видишь? Прости, друг, что <смех> усомнился, <смех> я из этого значит, вируса доверия совсем на нуле. Она, конечно, красивая, я был удивлен, ну, в смысле, ничего личного, но где ты, где я, ну, в смысле, я имею в виду, я, понятно, я в Майами, ты, я не знаю где, тем более к онлайн-переписке, она же не ревнует, когда ты порнуху смотришь. Чё? Ну, же живут? Там же не такие красивые.